Осталось совсем немного до боя, который произойдет 29 апреля. В этом бою решится судьба пояса IBF, которым обладает Энтони Джошуа. Но в этом бою столкнутся не два соперника, а два лагеря, две мотивации, и у кого ее будет больше, и причин победить будет больше, Кто-то возьмет верх. Говоря о Кличко, есть два разных мнения. Первое, что ему простят проигрыш, так как он всего уже добился. А есть точка зрения, с которой я согласен – что он припер к стене и на кону карьера, и так подходящая к закату. Да, правы Антей, Карл Фроч. что Энтони еще зелен к этому бою не по возрасту, а по опыту выступлений, по разнообразию решаемых задач в ринге. И Кличко нелегкий соперник. Да, для Кличко Энтони это проходной билет и только. И никто не верит в проигрыш Кличко, кроме букмекеров, которые сделали его аутсайдером. Это не хороший боец, но это не его уровень мотивации. Да, он покажет хороший, даже отличный бокс, но ничего существенного он не сможет сделать. Он говорит, что любой удар здесь может решить все. Но у Кличко есть опыт, который не даст сделать этот удар. И манера выжидательной оппозиционной борьбы с минимальными разменами. Он расчетлив, спокоен, что делает честь бойцу его уровня. Да, Кличко будет 41 год, но это не возвращение, не камбэк бойца. Он не прекращал тренировок, он не завершал карьеру. Говорят, что 18 месяцев простой простое делают налет ржавчины на перчатках. Но был ли простой? Было с его стороны нарушений дисциплины. Почему в свое время его сделали грозой супертяжелого веса и некой страшилкой? Он пугал всех неадекватностью, поведения нет. Он пугал расчетливостью в бою и своей подготовленностью. Входят слухи, что в контракте предусмотрено два боя, и поэтому это тоже причина боя с Энтони, так как в его победу верят на 50 процентов. И в проигрыш на 50%. Развязка боя состоится 29 апреля на стадионе Уэмбли в Лондоне, где мы увидим отличное зрелище, билеты на которые уже раскуплены для баснословных деньги по информации о